Дорогие телезрители, И на ближайшие полчаса с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Если вы хотите получить вопросы на свои ответы, смело пишите мне эти вопросы в группе «Контакт» или Facebook, найдя «Центр Красноярск». Вы обязательно получите ответ на свой вопрос. У нас есть теперь даже рубрика «Не вопросы телезрителей». Если вы не вписываетесь в рамки нашей программы или в тематике, мы ответим вам на... В рамках нашего проекта да, «Ответы вопросов на телезрители». Если вы не успеваете или вам неудобно смотреть на программу в то время, когда она выходит в эфире, то вы смело качаете себе на смартфон или планшет программу «Пирс ТВ» и смотрите нас там, получая высокое наслаждение от нашей программы. Ну и а так, о чем мы сегодня поговорим? О злости. Что такое злость? Что такое, как с ней относиться? Как с ней быть? можно ли ее проявлять, если б, да, то как? А, ну, Начнем мы с вопроса, который пришел мне в личную почту. Елена пишет. Помогите, пожалуйста, разобраться. Два года дружу с хорошей и доброй девушкой. Все было хорошо. Но в последнее время я стала чувствовать к подруге необъяснимую неприязнь. Меня страшно злит, как она красится и одевается, как ведет себя с мужчинами, как звонит не вовремя, даже чувство юмора, которое раньше мне очень нравилось, стало раздражать. Я больше не считаю ее умной. Что со мной происходит? Я не хочу терять подругу, у меня их и так не очень много. И я корю себя за то, что плохо отношусь к хорошему человеку, но не могу с собой справиться. Что со мной? Откуда эти, эти раздражения и злость? И как мне быть? Алена, очень важно разобрать э, свое отношение с собой. Тут э, Первое, на что мы хочется обратить внимание, а как вы принимаете себя. Ведь раздраженность на другого человека э, ну, да, как бы в двух случаях, это условно в двух случаях. Э, когда вы не признаете в нем все то, что вы, находится в вас, ну, грубо говоря, наоборот, вы в нем признаете, в себе нет. То есть вас в других людях бесит все то, что в себе вы не принимаете. Или если, не, если принимаете, ну, то есть по этому поводу у вас существует внутренний конфликт, который не разрешен и находится в стадии ну, актуализации. Вот. Ну, например, вы едете а, и такой, в медленном темпе ну, по дороге на автомобиле или там, на автобусе, на автомобиле, да, управляете автомобилем, и вдруг по обочине вас обгоняют. Вы вроде бы ругаетесь над этого человека, говорите, какой он негодей, но, возможно, в душе сами хотели бы сделать то же самое, но себе не позволяете. И вот этот внутренний конфликт, который могу ехать, могу не ехать, хочу ехать, не хочу их ехать, хочу быть хорошим, хочу нравиться себе, он как раз в этот, этот обгон в этот конфликт вас в вас и актуализирует. То есть, Скорее всего, что-то, Алена, вашей подруге напоминает вам… Что, ну, в ваших в своим, со собой отношениях что-то неладное. Конечно же, есть еще одна ситуация, когда другой человек начинает э, раздражать. Но это условно, потому что, например, вы прорабатываете какие-то внутренние конфликты, проразвиваетесь, становитесь лучше, поднимаете свою личную эффективность, а человек, ну, как бы, и так пойдет. Принимайте меня таким, каков я есть, любите меня таким. Ну, в принципе, он имеет на это право, но действительно вы начинаете жить в разных плоскостях. И те ценности, которые раньше вас объединяли, становятся друг от друга отличаются, становятся неоднозначными. Ну и между вами начинает расти некая пропасть ценностных и моральных устоев и способов проявления себя в тех или иных случаях. Но если вы все-таки растете, то как раз вы начнете понимать, что то, что вас бесит, это что-то значит в вас. То как раз вы начнете ну, делать шаги над собой. Возможно, как раз это обратная ситуация, что Алена, что ваша подруга, например, стала работать над собой и стала вести себя иначе. А вы к этому могли не привыкнуть. И ну, я вот... Сказать, со мной взаимодействует человек, да, а я э, реагировал каким-то определенным способом. Ну, допустим, поддавался на манипуляцию, можно сказать, там велся на эти разводы, да, и каким-то образом был таким слабеньким и ведомым человеком. Вдруг я осознал э, все свои проблемы. Ну, не вдруг, да, а пришлось. И начал работать с собой, с принятием себя, с навыками предъявления себя, с навыками сопротивления к, э, давлению. И у меня все это получилось, я перестал вестись на те разводы, которые ну, делали мое окружение. Как думать, что будет с моим окружением, если я начинаю вести себя не так, как они ожидают. Первое, они ведь начинают расстраиваться, то, что их действие, которое раньше приводило к определенным последствиям, но ну, и результатом оно вдруг стало ну, неэффективным, а это не на это начнут обижаться. Второе, я эти еще начинаю им как-то возвращать их интонацию, да, их хамство, где-то давление, они на это начинают раздражаться. Мало того, я становлюсь непредсказуемым, а это пугает больше всего. Они не знают теперь, как влиять на меня. Я вам скажу, что обычно это вызывает в окружении раздражение. То есть все люди, которые занимаются саморазвитием, знают, что если ну, люди, обычно это приводит, что окружение начинает в этом месте злиться на них. Но, правда, это, если он качественно проходит саморазвитие, то окружение начинает, наоборот, к нему тянуться. Так что, вот смотрите, Леонидов, во-первых, не ясно, а, во подруга может развиваться, но главное, что, скорее всего, у вас что-то с собой не так. А, как вы принимаете свое-то поведение? Попробуйте в тех событиях, которая подруга вас начинает бесить, задать себе вопрос, чему ситуация меня учит? Что вы можете из-за данной ситуации вынести как некую пользу, да? ну, то есть некий инсайт, некий вывод, некое осмысление, что, это, ну, что ситуация хочет сказать мне, чего я сейчас, сейчас не могу понять, что я могу увидеть в этой ситуации. Как эта ситуация характеризует меня? И вот такими вопросами вы, скорее всего, поймете, что причина, скорее всего, у вас, не в подруге. Ну, а вообще, если вам самим не удается следить за собой, ну, наблюдать за собой, то, конечно же, лучше всего обратиться к специалисту, который поможет вам на... обозначить те реперные точки, на которыми нужно следить, да? обозначить те инструменты, которые позволяют следить за собой, ну и другие Ресурсами, конечно, обеспечены. Самостоятельная движуха, так. Ну, можно, можно, но долго. Есть время, пожалуйста. Вот такая непростая у вас улетая ситуация. Ну и что ж, перейдем к нашим любимым вопросам. Виктория спрашивает, если мы испытываем такое чувство, как злость, значит оно для чего-то нам нужно? Конечно же, нужно. А прежде всего, хочу обозначить, что как бы мы ни кричали себя человеками, мы все равно находимся в зверином царстве и обладаем тем же телом, что и звери. В зверином царстве есть такое понятие, как агрессия, которая позволяет выжить виду. Она не заботится ни о ком индивиде, она заботится о виде путем того, что одна лиса, допустим, спорит с другой лисой за территорию, позволяет лисам захватить ореол обитания, расширить его за счет этого. Да? То есть, получается, за счет того, что одна лица с другой лбом сталкивается, они агрессируют друг друга, друга, и каждый за счет агрессии отбивает, буквально отбивает от другой свое место под солнцем. Отсюда получается, что агрессия – это основной вид, ну такой инстинкт, да? даже, возможно, не, не размножение, потому что некоторые гемофрагиты. А они все равно друг с другом территорию делят. Поэтому вот этого чувства э, агрессивности вы никуда не денете. Вы его можете лишь принять. И только приняв его, вы сможете ему управлять. Но пока я не принял карандаш, я манипулировать не могу. Потому что вот ну, нечем манипулировать. И первое, тогда нужно понять, а, а и злость ведь опять... Э, это та энергия, которая дается нам на совершение чего-то. А вот как мы ее управлять, этой энергией, которая нам дается на совершение чего-то, мы разберем после минутки рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединится к экранам наших телевизоров. С вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И сегодня мы обсуждаем злость. И вопрос: а зачем она нужна, если она такое проявляется? Правда, нужна ли она зачем? Конечно же, продолжаю, что злость это фактически энергия на совершение каких-то действий. То есть, если вы злитесь, что-то хотите сделать, понимаете, возможно поругаться, возможно ударить, возможно еще что-то сделать, но факт, что это тогда будет про ваши границы. Есть, значит их кто-то нарушил или у вас есть потребность их расширить то есть, злость всегда обозначает действие тесте, если вы с этим не встречаетесь, кстати, про манипуляцию со злостью, чтобы с ним встретиться да, то вы злостью тогда не управляете нет, я такой добрый, нет, я вообще хороший человек, я никогда не злюсь злитесь, но вы только этого не видите а злость обычно перерастает в какую-нибудь болячку вашу ну, в смысле в тело уходит а если это гнев, то в печенюгу скорее всего или там, если просто злитесь то можно сердце расстроить Поэтому я вам предлагаю встречаться со своей злостью И научиться ее проявлять Она обязательно нужна Для обозначения, к минимуму, ваших границ Что вот эта территория уже ваша да, И ее переступать ее не стоит Ну, для этого нужно сначала принимать себе В себе эту злость Да, я иногда злюсь Следующий вопрос Юлия пишет Если... Чувствие злости конструктив, О. конечно же есть, смотрите, если вы умеете проявлять определенную злость, то когда человек на вас наезжает, вы фактически ему это обозначаете тут же, что, дорогой, твои действия вызывают вам не чувство злости, я начинаю злиться, мог бы ты это прекратить. Если вы с этим в контакте, то ваши границы очень сложно ну, как бы сломать. Понятно, что можно заступить, но вот сломать их невозможно. Дальше, если вы хотите э, что-то сделать, ну, не, не важно, даже огород скопать, то без... Э, Чувственного подъема на это, вы тоже не, ну, на это не сподвигнетесь. Воодушевление в себе имеет неопределенное чувство злости. Просто вы его распознаете иначе. В любом случае это возбуждение. То есть ваш организм возбужден. Просто вы чувствуя вот этого злости, перескакиваете, вы еще наделяете определенным смыслом эту злость. И оно вызывает у вас воодушевление. И идете доблестно копать картошку. А, то есть под злостью всегда есть некая энергия. Поэтому, конечно же, чувство конструктивное. Важно его уметь предъявлять. А Наталья спрашивает, так не дать злости пере, пере, пере, переродиться в ненависть? Ха. А вот как раз, Наталья, если вы начинаете злость копить, то она имеет, э, как пружина, да? сжимается, сжимается, сжимается. И потом выплескивается, но, ну, скорее всего, уже не в том месте. Ну, к примеру, вы в течение дня сталкиваетесь с такими либо людьми. Возможно, кто-то не поделил с вами пространство и причем ну, вот с ним соприкоснулись, пнулись, да. Может, даже с кем-то лбом столкнулись, кто-то на ногу наступил. Кто-то карандаш не дал, да, или там, его сломал. Кто-то документ вовремя не принес. Продащица не так в магазине или там в ларьке улыбнулась. Множество-множество точек, где вы встречаетесь вот с этим внутренним возбуждением, да, которое можно окрашивать негативно, можно кажется, позитивно, но в любом случае и сдерживаете его. Не предъявляете, что человек фактически с вашими границами поступил некорректно. Что происходит с другими людьми? Вы, видели, скорее всего, хотите быть хорошими, вежливыми. Иногда оправдывает, да, ну это же старый человек, пожилой, как ему сказать. Хотя я не знаю, с каких пор старость стала заменять совесть. А пожилой человек, это не значит, что он невоспитанный. И если он ведет себя прискорбно, но ну, это не значит, что ему нельзя об этом говорить. Обозначать ему это можно, да, несмотря на весь его возраст, что его поведение не заслуживает поощрения. И вот если вы это не говорите, если вы терпите в тех точках, где у вас это возбуждение требует проявления, а вы так сглатываете его, и несете домой, а дома, там же, там-то что хорошим себя строить, подумаешь, ребенок, я же его мать, и подзатыльник. Возможно, не подзатыльник, да, возможно, игнор. Скажите, станьте, я сегодня устала, да, ну, или там, отец, я сегодня устал. То есть фактически вы вот эту вот неразрешенную, ну, в смысле, непроработанную не энергию в виде злости начинаете в себе аккумулировать, она превращается в ненависть. Вы же начинаете ненавидеть всех тех, тех кто напоминает о том, что вы не способны проявить злость. Понимаете? Все те, которые вас начинают тыкать, а судьба вас хочет научить на самом деле. Говорит, проснись, Италия, проснись, начните отстаивать отставить свои интересы, проявляй свою злость. То есть, я-то думаю, что все меня пинают, а на самом деле они не делают доброе дело. Будет меня, понимаете, будет. И как только вы на Италии начнете проявлять свою агрессию и оформлять в культурной рамке свою злость, то вы перестаете кого-то ненавидеть, начинаете принимать. Вот, Иван пишет, спрашивает, с братом всегда хорошо общались, а теперь я ужасно злюсь и раздражаюсь, даже от одного звука его голоса, что со мной? Так, Иван, а, а, ну, ну что со мной, а какая ситуация у вас была с братом? Что, скорее всего, ваши статусы разошлись, либо он стал демонстрировать вам свои успехи, а вы с ними ну, не можете сжиться. Вот, например, что можно, могли произойти. Ну или мама, например, выделяет брата, какой он молодец, сравнивая его с вами, а вы такой вот ну недолугий, недополучившийся. А вот брат молодец, хотя брат тут ни при чем, в этом месте мама вам конфликт может э, вписать. Uh, учителя могут то же самое сделать. Смотри, какой у тебя брат хороший, а ты у старения Небесного. Uh, супруги, конечно, могут uh, сказать, вон, брат-то твой жене шубу купила, ты мне даже сланца не можешь. То есть uh, ситуации, в которые в вы можете попасть, связанные с напряженностью в отношении с братом, очень много. Вопрос теперь, а чего вы так вот ну, на него начинаете так вот... ну Раздражаться-то. смотрите, вы же сейчас, вот, например, каждый из телезрителей может себе представить, что вы меня там ругаете, всякий материте, ненавидите, да. Злитесь на меня, злите меня, вы бешиваете. Но это я тебя, вы-то злите, а я-то тогда злюсь. Вы-то меня бесите, а я тогда бешусь. То есть, получается, я-то могу не реагировать на вас, да, это же я выбираю уровень реакции. Ну, если, конечно, я умею это делать. Я-то могу и не злиться, вы можете там хоть, хоть с ума сходить, а я говорю, ну да, грустно, что у вас такое поведение, но я не готов к нему присоединяться. Я выбираю свое отношение к себе. А, видимо, у вас не, не так-то просто с, а, с вот этой злостностью. Есть большое предположение, что вы злитесь на себя. Но как здоровый человек, на себя злиться не может, то он эту злость переносит на кого-то другого. Вот, Иван, поэтому я вам показал, что причин связанных с «почему вот такая общение испортилось?» Злость сначала появилась, злость очень много. Я думаю, что все-таки вот ситуацию со специалистом надо порешать. А вот простой простой ответ. Ну, попробуйте, попробуйте наблюдать за собой. А реально, что конкретно в голос, в интонации вас злит, На что вы там сами-то среагировать не можете? Возможно, вы инсайтно узнаете, что, блин, что-то не принимаете в себе. Ну, как только примите, вопрос, конечно, снимется. Следующий вопрос. «Ирина, когда муж болеет, я злюсь и порчу ему настроение. Спорю, морально давлю и хидничаю. А откуда во мне это? И как себя перевоспитать?» Ага. Тут сложно, чего там Ирина у вас тоже с мужем. Но давайте, давайте попробуем понять. Муж болеет, это по большому счету он проявляет некую слабость, ну, он не тот могучий, какой мог бы быть ваш муж, такой великий, могучий, понимаете, и возможно что с этим связано. Но а что конкретно там надо разобрать, мы узнаем после рекламы, минутка рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам телевизора, и мы разбираем злость. Ирина вот пишет, что когда муж болеет, она почему-то его начинает не принимать, спорить, давить морально, хищать, не подкалывать. Я думаю, что Ирина, вы не принимаете слабость мужа. Но в этом месте он уже требует ухода за ним, требует некого проявления, ну что вы сильнее, а для вас это вот как-то вот неприемлемо. То есть фактически ваш муж, можно сказать. Там, регрессирует в детство, да, ну, требует ухода за собой, не может проявлять всю свою мужественность. А, а для вас это очень критично. Ну, вопрос, что у вас с детьми, я думаю, это полный трэш. Скажу так, к специалисту, дорогая, к специалисту. И здесь вот ну, не на чем комментировать. А, Наталья пишет, когда я, я чувствую, что не нравится, не нрав... Когда я чувствую, что не нравлюсь кому-то, начинаю нервничать и злиться. Насколько позиция… Не нравится другим людям, граничит с неуверенностью в себе. Наталья, позиция, желание понравиться другим людям обозначает неуверенность в себе. Не граничит, а буквально ее обозначает, потому что фактически, что такое уверенность в себе. Когда я сам уверен в себе, когда я за этим иду к другим людям, тогда я в себе не уверен. Ну, то есть, грубо говоря, скажите, что я хорошая, скажите, что я молодец, скажите, что я ну, адекватная. То есть, я всегда за кем-то обращаюсь. Получается, что самостоятельную оценку я себе дать не могу. Ну, значит, вот, она ее и обозначает, надо поднимать свою неуверенность в себе, самооценку. Ну, в смысле, с неуверенностью надо справляться путем поднятия самооценки. Анна, замечая за собой злость и агрессию... Даже по мелочам. Например, если я что-то сказала, а меня переспрашивают, я злюсь ужасно. Я злюсь ужасно. Мне психиатру, ну к психиатру рану, к психотерапевту точно нужно обратиться, по большому счету, когда вот эти вот именно этот пример рассматривать, вы что-то сообщаете, вас переспрашивают, это у вас такая корона. Я-то говорю точно и однозначно. Ну, и определенно, и ясно, и конкретно, на самом деле, это иллюзия полная. Я таких людей еще ни разу не видел, все косячат. Да, и сам речевой аппарат, да, когда я, например, говорю ключ, у каждого свой, ну, свой образ ключа, да, причем у кого-то это ключ, который открывает, у кого-то электронный ключ, у кого-то родник, у кого-то скрипичный ключ, у кого-то газовый, у кого-то рожковый. И я вот не, не знаю, про вас что это значит, получается, что у вас корона. Ну, то есть меня все... Я-то точно говорю, ясно. А все, кто не понимает, они фактически слабаки не могут понять. Значит, они такие недолуги. Но это звездность, госпожа. Ее надо как-то снимать, иначе... Вот есть такое понятие, игра в футбол, она командная. А и жизнь такая же игра, командная. Если вы такая царица, а все остальные ну, вот, такие из под поля вылезли, то, наверное, для себя это хорошо, а вот в футбол не поиграешь. Ну, oh, извините, за мужской, да, да абсолютно такой. Хотя и женщины, и женщины в футбол играют. Елена, сыну пять лет, если что-то происходит не так, как он хочет, сразу агрессия, кричит, кусается, мне его успокоить. Как мне его успокоить? Первое. Я думаю, что если он кричит и сразу кусается, то надо как-то применить небольшую... Я не совсем сторонник тех, когда, вот, как сказать, по жопе нельзя шлепнуть-то. Ну, и телесное избивание я точно не, ну, не признаю, но как-то надо обозначить свою границу. Да, И откуда вот эта вот агрессия кусаться? Это первое. Ну, а теперь ну, в смысле, чтобы вам границу-то держать. И, скорее всего, у ребенка, ну, из практики, чисто я говорю, вот, из практики, это я пока вас защитил. А из практики, что ребенок, когда кусается, значит, он не умеет выражать свою агрессию. Значит, она либо была под запретом, из мальчика делали такого удобного, а он уже повзрослел и говорит: слушай, ну как бы мне не хочу быть совсем удобным, я же все-таки вначале это звериное, да, я же могу и обозначить свои границы, то попробуйте мальчику как-то разрешить проявлять свою агрессию не зубами, а языком. Понимаете? Ну тогда вы можете встретиться с тем, что мама, я от тобой недовольна. А это не совсем приятно. Но зато честно. Ну что ж. Еще есть один вопросик. С парнем рассталась со скандалом. Вспоминая наши отношения и ужасно злюсь. Как мне успокоиться, чтобы простить и отпустить? Яна, на что вы злитесь, понимаете? На себя, что вы вот э, встряли с этим парнем, да, не рассмотрели сразу, какой он может быть. Или на него, да, что он так вот не оценил все ваши. То как бы, если не оценил, то к себе ценность присвоите, что вы себя цените, да. А если не разглядели, так это ваш, ваш опыт, который поможет вам разбираться лучше в людях. Попробуйте из этого сделать, ну, некую... Ценность, да, а чему ситуация вас учит? Как только вы придали ситуации ценность, ну, значит, вывод какой то ценность сделали, да, то ситуация перестает быть пакостной, гадкой, она становится спасибо вам с благодарностью. Ну, и на 7 себе остановиться. Сегодня мы разбирали злость, с вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер, но ну, а мы продолжим отвечать на ваши вопросы. До новых с вами встреч!